Вот мы сейчас, как бы говорит разум, я есть аватар своего бога, я его проекция. Я хочу создать реальность на базе основы своего бога. И вот этим вектором мы посылаем запрос не в эгрегориальный мир, мы посылаем запрос в реальность, которая находится сейчас под контролем эгрегориального мира, но не является его собственностью. Он является свободным пространством. И мы в земле как бы говорим дай нам место. Вот у меня есть сила, я есть проекция своего бога. Когда-то давно мы с тобой здесь творили реальность. Это было давно. Возможно, у нас что-то тогда не очень вышло, но давай мы попробуем еще раз. Я обещаю тебе не тащить грязь прошлого в будущее. Я учту ошибки. Я не позволю здесь множиться сущему без необходимости. Я учту ошибки. Вот эти все силы, эти алгоритмы у меня уже есть, они уже подгружены. Просто само сознание не допустит. Но есть Иса, и она очень хочет здесь, в твоем мире проявиться, разморозиться, раскрыться. Вот эта формула, для того, чтобы мы такой запрос подали. И если ваше право, ваша сила и сила вашего бога и идея вашего бога не противоречит равновесию этого мира, а она не противоречит, разве здесь. Если в малой форме вы можете проявляться, то сможете проявиться и в большой. Просто надо соблюдать условия. Видимо, в прошлый раз какие-то условия не были соблюдены. Не были соблюдены, да, и как говорили греки, обманувший или а, нарушивший клятву бог должен выпить воды из реки Стикса и уснуть на 9 лет. Ну, 9 лет для бога это тысячелетие для человека. Возможно, нечто подобное произошло и тогда. А возможно, в битве регнарек ваша сила была в числе павших. А возможно, та мифологема, которая является основой и историей для вашего бога, да, не обязательно же, это северная традиция, это может быть другая традиция. Та мифологема рассказывает, почему ваш бог проиграл. Сейчас запрос на следующий шанс пространство, пространство Земли, доступ к ресурсу, доступ к памяти, доступ к основе. Он должен здесь проявиться. И вот урус как сила переключения между различными слоями земной памяти должен преобразоваться в ингус, и ингус скажет: вот это сила. Она способна нарушить нам хрупкий закон равновесия? Нет ли там того самого воздуха, который здесь не нужен? Здесь не нужен воздух из старой, сделанной клипообразно истории, лживой и не отражающей правду. Или это сознание способно пренебречь личной истории, объяснением этой личной истории, оправданием своей личной истории. Оно способно взять самую большую, самую сильную, самую длинную линию памяти, какой бы она ни была, в рюшечках, без рюшечек, цветной или черно-белой, свою память и память своего бога взять, сказать да, это правда, это было. От окалины отмоем, от бантиков освободим, рядиться в белой одежде не дадим, что было, то было. Ошибки учтем, в огне до газа прокипит эта история еще раз и выйдет зерно. И вот зерно, будет посажена в землю ингуза. И вот сам ингуз должен определить, нужно это семя в земле будущего, или оно точно не взойдет. Может быть не вовремя, а может быть на этой земле такие растения произрастать не должны. Но такое бывает крайне редко. Обычно если проявился человек, значит и силы его бога тоже проявляется. Просто она должна дойти до такого состояния, когда человек становится богом, когда разум становится основанием, настолько сильным основанием, что отказать ему уже невозможно. Росток, который прорастает, он же живой и он тоже пульсирует, он тоже вибрирует. И здесь этот росток, он еще не всходит на землю, нет контакта с воздухом, он в земле он созревает в земле и там пульсирует. И вот эта вот пульсация в земле, слои земли, которые питают конкретно этот росток, первый, второй, третий, они обязательно должны проявиться и вы это должны понять. Что за сила, которая должна прорасти в будущем. Какова она должна быть, чтобы больше не нарушать закон равновесия? Чтобы природа всегда была природой. Чтобы она не изменялась настолько, чтобы не иметь права диктовать условия всем, кто здесь, на этой земле ведет свои проекты. Потому что это, наверное, единственное условие, которое ставит Земля перед игроками. Соблюдай закон равновесия, не уничтожай моих детей. Если какое-то одно из этих правил нарушается, то либо исправляй, либо уходи. О том, что это такое, как это выглядит как это ощущается, вы, конечно, увидите, работая с этим вектором и с этой формулой. Но помимо всего прочего, зарождается зерно, которое должно прорасти в будущем. И вы это зерно должны прочувствовать в самом себе, вот оно начинается, вот оно пошло. Посаженное семя в землю, растет не на всякой земле. Ему нужен свой климат, ему нужна своя насыщенность почвы. Это если мы говорим о биологии. Но в принципе все то же самое можно экстраполировать и на реальность, которую создает разум, проецируя себя в пространство. Это должно быть специфическое пространство с определенной плотностью наполнения, информационного, энергетического объем этого пространства, ресурсы, даваемые в этом пространстве, все это как первичный договор бога и земли, которые вступают в священный брак или в данном случае человека и земли, являющиеся представителем своего бога. Первичный договор. Здесь Сейчас вы подобны первопроходцу, который ищет по миру землю для своего племени, для своей семьи. Землю безопасную, землю кормящую, землю, которая примет и защитит. И как будто бы вот тот самый первый договор, который заключается между первопроходцем и землей. Эта история есть во всех легендах. Особо объемно ее описали ирландские легенды, как сыновья Миля, договаривались с землей Ирландии о том, что они теперь будут здесь вместо богов, вместо племени Туата де Денуан править реальность. В Исландии было то же самое. Люди, переселенцы вошли на эту землю и точно так же договаривались с землей, договаривались с богами, с духами места, договаривались о том, что они теперь будут здесь реализовывать планы своей общины, своей семьи, своих богов. В вашем случае, в вашем сознании будет происходить нечто подобное, только не вовне, а внутри. Это абсолютное понимание того, что делать дальше. Абсолютное понимание, чего делать нельзя ни в коем случае. Вот просто понимание, табу нельзя. А что надо делать? Обязательно, как гейс и альтгейс. Потому что речь сейчас идет уже не только о вашей реальности, а о реальности всего, что представляет собою ваш бог, то есть вы сами только в других ипостасях, а значит место нужно всем и реальность и время на будущее нужно всем, потому что нужно соединить все со всем потом, конечно же будет. И здесь все Виктора, которые вы себе проставили на предыдущем этапе, не только помогают вам отделить зерна от плевел, нужное от ненужное, но и исключить вмешательство в этот процесс эгрегориального мира свои, своими инструкциями и своими правилами, потому что они в этом договоре принимать участие не должны. Но это теперь исключительно ваша обязанность защищать свое детище от эгрегориального влияния, благо все инструменты у вас уже есть.